Ну, что могу сказать в заключение? Мне техника очень понравилась. Вот, наверное, просто стоит каждому подойти к ней, посмотреть ее, потрогать, посидеть. И какое-то определенное мнение у каждого сложится. Кто-то может сказать, что это Галима Китай. Какая-то подъемка под Бирпи, Но есть с чем сравнивать. Есть на чем ездил. И реально интересный. В ней какой-то вот прям... Ну, не чувствуешь каким-то Китаем. Просто какой-то новый бренд сам по себе считается. как будто. Просто какой-то новый бренд, Мих просто новый бренд и если сравнивать за те деньги которые сейчас его продают очень интересно сделано он по виду то есть по всяким элементам которые увидели достаточно качественно мне понравилось то есть стоит ли менять brp на одес рано сказать но если это будет действительно О, все есть? как есть Слушай, но ну, вот люди, которые владеют, условно, там, бирпишками 2008, 2010, 2011 года... Уже, может, если требуют, мешать, там, коробки, Слушай, ну там, они продают их... Они там. их продают по 800 тысяч рублей. Мне да? по, по 800 цель, а Я бы не думал, брал вот это, ребята. 800 тысяч, да вы еб... За 2008 год, Мик. Мне... А, Сейчас некоторые, а некоторые а продают ребят теперь Аберпинова. давайте по цифрам самое важное ну 40 лет. Редуктор задний 40, 40. хорошо 30. хорошо я буду по максималке 50 с работой 50, 50. 50 с работы сколько стоит у бирпе бирпи 30 xмовские просто 30 до да? ты, кардан ты давно видел цены? 67 тысяч палка так этот. дальше поехали кардан а, десятка я беру с работы десятка 6 тысяч рублей крышка ты можешь прям каждый раз ремнировать по 50 -50. подножка Деся... я с работы говорю десятка ты... десятка 450 не микро это с работы она 3 800 стоит я говорю для барык за 2 10 за 20 я ей говорю 10 да расширители но я думаю там не больше 2 рублей стоит бампер, но ну, я думаю, тоже в десятку ложишься. <с> вот, вот это самая дорогая штука, наверное, будет. <с> вот <с> это, <с> вот это, да, да, да, все. Ну, фары не считаем, и... Рычаги. Я думал, что один рычаг где то а, в районе... А? Рычаг 3.800 или что-то такое. О чем мы еще говорим? <с> просто, парни, берите технику. <с> ну, вот коробка, просто. Коробка. 140 тысяч. 140 тысяч, дорогая, я прям жду тебя. Жду в Берпи. <с> 140 тысяч рублей, мать твою коробку. Мотор. ну, Я думаю, что не дороже 250 тысяч рублей. Уже крышки стоят, твою медь уже бери и пользуйся. А кстати, бак сколько? 22, 22 литра твою же медь. Слушай, ну вот эта часть э, стоит копейки, я уверен. Ну, выхлопная система, я понял. Ну, вопрос в том, что для России, конечно... 12 000, Переборка приборка. или приборка? приборка. Приборка 12. Слушай, да, она по факту показывает скорость, пробег вот там я, и... Вначале потело, вот эти, я думаю, что это копейки, но они вечные практически на бирпи. Ну, седуха. Ты не пробовал седуху ставить на бирпи? Пробовал, да? мне материал понравился. Я думаю, что вот это все тоже стоит не тех денег. То есть, ну, реально, то есть, вот выбирать, если все это можно, потому что на Алиэкспрессе можно много заказать. Ну многое но... ну, много, миф, много. Мих, много, много. Так, все, так. так что, ну, объективно, то есть, вот по цифрам, если пройтись, то вот прям реально приятно. Слушай, на бирпиу эти части открыты. Ага. Они закрыты. Да. Ну, мой вердикт прям, как говорится, удобрена да, Ну, только понятно да Самое будет важное это ресурс еще. Слушай, ЦФ ходит, даже просто по редуктору возьми. На ЦФ ходит редуктор, ходит. Одессовский мотор на РМ ходит по 7000. Ходит. Чем здесь он будет отличаться? Ни чем. Соответственно, дальше что там? Передний редуктор тоже ЦФский, по ЦФ по-моему, или свой? Ну, я не ходил. Главное, только блокировку не пользуется. Особенно народ любит такие прям... Не, Мих, есть люди, которые не умеют пользоваться. А, все, то есть он называется, он, он блокировку включил, сразу газ а, а да. еще, А еще не защелкнулся. Кстати, у щелок сколько стоит, не смотрел? 60, 67. тысяч рублей. Сколько на BRP стоит? Дорого. Дорого, да, я понял. И то у них больше проблем, их перебирают, эти щелки там, якоря у них, я знаю. Ну, да. Поэтому, ну, что мы говорим, просто техника, чтобы ты хотел получить драйв, и было бюджетно. На этом ты в бюджете, да. Да, в бюджете. Ну, не забываем еще про гарантию. Ребята, это, я... это цены 2020 2020 будет... 2022 года, а это когда-то были цены 2013 года на Бирпи, который там, редуктор 30, 30, 30 тысяч. Это, когда курс был 32. Да, да, да, да, то есть, пожалуйста, вот. И он стоил 800 тысяч. 800, 800 тысяч, 000. да, да, да. Но он а всегда тогда... стоил так. А тогда по объему цена была? Так что, ребят, по цифрам пробежался, вам в целом понятно, что денег стоит. Ну, я думаю, вот это вообще прям, ну, мелко. А вот Колодки дорого, надо на медь переходить. Я езжу на медь, но я не езжу вот так вот, как ты тут езжу, понимаешь, да? Так что одобрено. Ребят, короче, съездите, посмотрите технику. У них всех приглашает, говорит, приезжайте как видал чего начинает отбивать же это вложение, видите а? барыг я и так и знал не просто так позвал короче все всем спасибо за то что посмотрели ставьте лайки мне будет очень приятно михаилу тоже всем пока